Когда вы не заботитесь о своем психическом здоровье, оно может начать ухудшаться, иногда до такой степени, что это приводит к тревоге и депрессии. Поэтому важно распознать эти тонкие признаки, когда они появляются, чтобы найти поддержку или внести изменения, необходимые для восстановления психического здоровья. Итак, без лишних слов, вот шесть тонких признаков того, что ваше психическое здоровье ухудшается. Прежде чем мы начнем. Мы хотели бы отметить, что это видео было создано исключительно в образовательных целях и не предназначено для замены профессионального диагноза. Если вы подозреваете, что ваше психическое здоровье ухудшается, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному специалисту в области психического здоровья. Первое. Вы испытываете бесстрастие. Вы внезапно потеряли интерес к вещам, которые когда-то любили? Может быть, все кажется скучнее, и вы находите меньше удовольствия в общении с друзьями. Одним из наиболее распространенных симптомов ухудшения психического здоровья является бесстрастие. Это когда вы испытываете отстраненность или отсутствие эмоций, особенно по отношению к вещам, которые когда-то вас радовали. Во-вторых, вы отстраняетесь от других людей в социальном плане. Вы всегда говорите «нет», когда ваши друзья приглашают вас погулять. Хотя мы все социально дистанцируемся, активное отстранение от общения с другими людьми может быть признаком того, что ваше психическое здоровье идет на спад. Хотя может показаться заманчивым оставаться замкнутым. Исследования показывают, что общение с другими людьми и человеческие связи важны для вашего психического здоровья. Номер три. Вы испытываете физическую боль без видимых причин. Часто ли вы чувствуете боль или ломоту без причины? Хотя связь между психическим здоровьем и физической болью может быть неочевидной, она может быть признаком ухудшения состояния здоровья. Физическая боль часто является альтернативным выражением психологического расстройства, например, депрессии. Исследования показали, что существует неврологическая связь между болью и ухудшением психического здоровья. Существуют совпадения между биохимическими рецепторами, отвечающими за регуляцию настроения и боли. Таким образом, изменения в этих рецепторах могут привести к усилению боли и ухудшению психического здоровья. Номер четыре. Вы становитесь более забывчивым. Все мы иногда что-то забываем, будь то день рождения родственника или выключение света перед выходом из дома. Такие вещи могут быть вполне нормальными. Но если вы начинаете забывать события или детали моментов, которые недавно произошли, то это может быть поводом для беспокойства. Забывчивость – это признак того, что ваши умственные способности и концентрация не работают должным образом. Исследование, проведенное в 2016 году, связывает эти два фактора как ранние признаки депрессии. Номер пять. Вы чаще испытываете эмоциональные всплески. Вы всегда подавлены или склонны к эмоциональным всплескам? Это может быть признаком того, что ваше психическое здоровье ухудшается. Когда вы испытываете психологический дистресс, ваша способность регулировать эмоции снижается. Снижение эмоциональной саморегуляции открывает двери для дезадаптивного мышления и иррациональных убеждений, которые могут вызвать тревогу и депрессию. Одним из примеров такого убеждения является убеждение, что человек должен быть совершенным, чтобы быть любимым и принятым другими. И номер шесть. Вы чувствуете себя виноватым или никчемным. Часто ли вы боретесь со своей самооценкой? Всегда ли вы чувствуете себя неудачником или что во всем виноваты вы? Это может быть возможным признаком психического расстройства, например, депрессии. Если вы часто критикуете или обвиняете себя, знайте, что вы не одиноки и всегда есть с кем поговорить. К каким из этих признаков вы относитесь? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. И если вы столкнулись с каким-либо из вышеперечисленных признаков, знайте, что вы не одиноки и что вам всегда помогут и поддержат, если вы в этом нуждаетесь. Мы надеемся, что это видео было полезным. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. И не забудьте подписаться и нажать на значок колокольчика, чтобы получать уведомления, когда Немиркин опубликует новое видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Супер спасибо за просмотр! До встречи в следующий раз!